Друзья, всем привет. Привет всем зрителям моего канала. Я наконец-то выбрался на рыбалку. Это первая рыбалка в этом году. На календаре сейчас 6 марта. У нас в Запорожье уже достаточно тепло. Льда уже нет, снега так тем более. У нас вообще его было зимой очень мало. Поэтому зимняя рыбалка у меня не получилась в этом году. Так вот. Температура у нас сейчас... Примерно градусов 5, а днем обещают плюс 11, плюс 12. И как видите, выходит солнышко, хотя бы прогнозы были кучи. Ребят, ну что я могу сказать? У меня, вы знаете, такой восторг, наверное, как у ребенка, когда он ждет вот подарки на день рождения, там, на Новый год, когда он их получает. Вот у меня точно такой же восторг, у меня аж мурашки просто по телу идут за того, что, блин, наконец-то я вырвался на воду. Такая красота, посмотрите. Это просторы Каховского водохранилища. Погода солнечная, блин, тепло, обалдеть. Я вон шапку одел капюшон, но чувствую, шапку придется снимать. Что я вижу? Лодки есть, но лодок немного. Наверное, еще все-таки боятся выходить, потому что все-таки начало марта. Я не боюсь, поэтому мы сейчас с вами на рыбалке. И будем рассчитывать на очень хороший улов. Друзья, смотрите, какая хрень. Вот видите, белая баклажка. Я думал, что это просто мусор. Теперь обратите внимание, вот, черная баклажка. Вон там вдалеке еще две баклажки. Вон там баклажка. И под теми камышами баклажка. То есть, выход, вывод один. Браконьеры вообще в край, извините, конечно, за мат, но эти мудаки взяли и обкидали полностью сетями, Весь камыш, куда заходит плотва. А, еще если посмотреть, еще аж с той стороны. То есть, прикидывайте, сколько сетей вокруг этого камыша. Поэтому, мои такие шикарные надежды на отличную рыбалку, эти уроды могут полностью обосрать своими сетями. Вот, видно баклажечка? Ну не мудаки, а. Что самое интересное, почему я назову браконьерами, потому что лицензию на вылов рыбы еще никто не получал в этом году. Ну. Хочу ее. Да. Привязана. Сеточка 100%. Сейчас мы поднимем чуть-чуть. Да, чтобы можно было сетку найти. Рыба есть. Тростник шевелится. Сейчас я еще подкормлю. Потому что я решил не кормить, чтобы понять, есть рыба или нет. Сейчас буду делать декорм. У меня остался еще, еще с прошлого года осталась вот такая вот прикормочка. Фанатик карась сладкий. Но думаю, она в принципе пылящая, она и для плоты как раз подойдет. А если нет, тогда я уже буду все сезонку использовать там для холодной, или теплой воды. Вот, сейчас закормимся. Рыба однозначно здесь есть. Легкие поклевки есть. По камышам я вижу, что движение есть. То есть она, видно, когда я подошел, расчистил себе окошко, она распугалась и немножко отошла в камыш. Сейчас мы ее обратно соберем на место прикормки и будем продолжать рыбачить. Собирался я на рыбалку и на радостях забыл ведерко свое для того, чтобы замешивать прикормку. И приходится делать вот такую вот ерунду, дерд лайфхат. Насыпаю в пакетик прикормки, заливаю водой, и а потом вот так вот перемешиваю. Потому что плетка не была вся засрана в прикормке. Самое главное аккуратно мешать, чтобы пакет не порвался, а то у меня уже были случаи такие воровая вся водка в прикормке вымывать ее еще то удовольствие О, ребята первая красноперочка в этом году честно говоря думаю что будет плотвица но первая рыбка есть это уже хорошо заглотнула достаточно жадно значит она кормится вот такая первая рыбка придавливает придавливает по чуть-чуть какой кайф наблюдать за этими поклевками я думаю вы со мной согласитесь иди сюда хорошенькая еле-еле вела если было видно на камере ближнего вида еле еле аккуратненько так видно что еще немного рыбка в анабиозе ну, такая уже посимпатичнее но все равно мелковато по весне хочется ловить более крупную рыбу первый карась в этом году вот такой красавчик Ух ты. вы это видели? <свят> <свят> какой у меня дуплет самое интересное что крючок то у меня один в итоге <свят> карась зацепился непонятно каким боком ага перехлест все такой карасик прикиньте ну и довольно-таки неплохая красноперка я закормил минут 20 назад и вот потихонечку-потихонечку рыба стягивается какая хорошая Ой, о, ребята посмотрите какой краснопер улетел о, такой хороший весенний краснопер какая красивая вообще просто красавица в общем ребят смотрите напрашивается вывод что так как вода еще достаточно холодная рыба начинает клевать ближе к обеду посмотрите вторая подряд а -а -а. такого же размера вот это класс вот это уже рыбалочка пошла красота сейчас сразу попробую, не выключая камеру видно как раз номер подошел на закормку Вот с утра вода холодная была, и рыба не была активная. Сейчас немножко прогрела сумочка, Ниже к обеду рыба стала более активная. Вот смотрите, сразу поплавок начинает гулять. То есть рыба там есть. пошла-пошла-пошла-пошла-пошла-пошла-пошла. Иди сюда. Ух ты, ребята! Вы посмотрите, какая мамка влетела. Смотрите. Какая красивая, я нашел рыбу, я дождался ее. Тут, тут я говорю тихо, потому что вокруг сидят мужики, и ни у кого ни не клюет. И сильно радоваться, следовательно, я не буду, а то сейчас облепят со всех сторон. сюда болтает из-за этого камера с зумом, ее постоянно приходится подстраивать mm -hmm. пошла-пошла-пошла-пошла-пошла-пошла-пошла mm -hmm. ah. смотрите уверенная ладошка я так соскучился по этому. по поклевке по проводке Редливая сегодня рыба так вяло берет вот эти три такие крупные хорошо взяли ну, классические жадно повели а эти что-то там рыжат ну, вода холодная будем делать поправку на это вода 45 градусов фига ты подошел, но ну, мы тебя заберем Оп. еще один карась я так понимаю, он выдавил красноперку но у нас такая тенденция на водоеме, что если заходит камышка карась он выдавливает всех. И краснопера, и плотву. Ну пока что будем давить караська. Время еще немного есть. И хочется все-таки как можно больше рыбы половить. Да и за поплавочной ловлей. Уже 100% все соскучились. Не снайпер значит он уже где-то застрелочком значит, начал кормить хороший карасик взял то, вот, видно стеснялся все ребят сегодняшняя моя рыбалка подошла к концу я сбил четырехмесячную оскомину я видел сегодня клев я видел сегодня рыбу я сегодня поймал три вида рыбы это карась красноперка. Это маленькая ну, вот такая, наверное, плотвица. Плотвы пока что еще нет. Может быть это связано с тем, что карась зашел в камыш и выдавил полностью ее оттуда. Может быть еще вода недостаточно теплая для того, чтобы она начала активно двигаться. Но я поймал сегодня несколько хороших красноперок, достаточно нормальный карась, ну, до ладошечные были конечно и ладошечные экземпляры. Вот у сегодняшний угол. Рыбы поймал немного, может килограмм-полтора, до двух -то точно. Ну, не больше двух точнее. Вот. Были вот такие красноперочки. Одна, там вторая. Вот это вообще красивая, смотрите какая. Вот немножко. Вот такие карасики были. Ну В основном, конечно, мелочь. Да, мелочи много. Еще крупная не зашла, но, как я сказал, беру рыбу всю. Потому что есть коты, есть просто желание поесть свежей рыбки. Кому понравилась сегодняшняя рыбалка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А их будет достаточно много, потому что уже тепло, пришла весна. И я буду каждый свой выходной стараться выйти на воду и порадовать вас красивыми поклевками и замечательной рыбалкой. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Все, ребят, пока.